Намасте. Сейчас я вам покажу гимнастику, которая поможет избавиться вам от боли в позвонке, растянуть его, сделать гибким, помогает избавиться от остеохондроса, межпозвоночной грыжи. Во время гимнастики спина должна быть ровно, не сутультесь. Шея должна быть тоже ровно, как бы макушка головы подвязана к потолку и вытянута вверх. Можно начать делать в экстренных случаях, когда уже все болит. Также можно делать каждый день для профилактики. Плечи нужно держать ровно. Не поднимайте и не опускайте их. Очень важно делать все осторожно, медленно, не торопитесь, потому что вы работаете с шеей. Делаем наклон головы сначала в одну сторону плечу. Плечо не поднимаем. Давим рукой на голову. Голова делает сопротивление, как бы не дает надавить руке. Держим такое сопротивление 5-10 секунд. Далее расслабляем руку и голову. Не поднимая голову, снова опускаем еще до плеча, сколько позволяет растяжка. Также накладываем руку и давим рукой. Головой делаем сопротивление. Держим такое сопротивление 5-10 секунд. И третий раз также повторяем. Снова не поднимаем голову, опускаем до того, сколько позволяет растяжка. Кладем руку сверху и давим на голову. Головой идет сопротивление 5-10 секунд. Далее отпускаем напряжение, медленно поднимаем голову, помогая рукой.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 Далее отпускаем напряжение, медленно поднимаем голову, помогая рукой. Затем голову опускаем назад. Также накладываем руку и давим рукой.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 Делаем круговые движения головой вправо и влево. Все делаем медленно, каждый в своем темпе. До тех пор, пока вам не станет хорошо. Затем голову опрокинув назад, как бы плечами проминаем шею, поднимая поочередно правое плечо и левое плечо. Делаем круговые движения назад. И затем вперед делаем также круговые вращения плечами. Далее, сидя на полу, делаем прогибы спиной вперед и назад делайте все плавно каждый в своем темпе можно держаться за коленки самое главное не торопитесь следующее круговые упражнения грудью Сначала в одну сторону, делайте столько раз, сколько вам комфортно и приятно. Затем в другую сторону, далее встаем и ныряем вниз к полу, позвонок за позвонком, медленно опускаемся к низу, затем поднимаемся, не торопимся, медленно позвонок за позвонком. Когда встали, только после этого расправляем плечи. Повторяем такое движение 7 раз и ныряем вниз к полу, позвонок за позвонком. Медленно опускаемся к низу, медленно позвонок за позвонком. Можно по желанию и больше. Соединяем лопатки сзади и держим, затем отпускаем. Это снимает напряжение. Если в данный момент у вас обострение, то следующие все упражнения делаем очень-очень медленно. Садимся на пятки, затем встаем на колени и прогибаемся, делаем волну. Затем встаем в кобру, можно в кобре задержать растяжку. Затем обратно прогибаемся и в исходное положение. Плечи в конце, круговое движение назад. Повторяем столько раз, сколько хотите. Также такую волну можно сделать стоя. Главное, не торопитесь. Делайте все осторожно, чтобы прочувствовать каждый позвонок, так как это растяжка. Следующее упражнение. Садимся на пол, ноги вперед, раздвинуть, тянемся вперед. Спина прямая, шея тоже прямая. Тут очень важно, чтобы спина была прямая. Не нужно ее сгибать. Очень многие делают заблуждения, стараются как можно ниже опустить голову. Здесь важно не низко опустить голову, а здесь, чтобы была спина прямая. Опускаем спину к полу настолько, насколько вам комфортно. Все делаем очень медленно. Далее садимся, как вам комфортно. Поднимаем руки вверх. И по одной руке сгибаем за голову, затем другую. Это для растяжки. Далее делаем кошку. Встаем на колени, выгибаем спину вверх и вытягивайте медленно-медленно до приятного ощущения далее прогибаемся как кошка спина вниз вытягиваем до приятного ощущения главное не торопитесь а сделайте хорошую растяжку все очень делаем медленно медленно каждый в своем темпе столько раз сколько вам будет комфортно Далее, круговые движения грудью вокруг оси. Сначала в одну сторону, затем в другую. Каждый круговорот спиной должен ощущаться. Каждый делает в своем темпе. Медленно, не торопитесь. Если вы чувствуете боль, то делайте очень медленно, проходя через боль. Вы постепенно достигнете освобождения от этой боли. Далее встаем на колени, руки расставляем широко и грудью справа налево проводим как бы по полу и слева направо. Все делаем медленно, каждый в своем темпе, до тех пор, пока вам не станет хорошо. Главное не торопитесь. Затем садимся на пятки и ложимся, отдыхаем. Мы очень хорошо потрудились. Наш позвоночник стал гибкий и здоровый. Желаю всем здоровья. Делайте такую гимнастику и у вас больше не будет проблем со спиной. А как всем известно, позвоночник – ось нашего тела и основа здоровья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.